Всем привет, меня зовут Максим Хочу снять видео для Антона Мы устраивались через его фирму В Польшу на работу Приехали мы в город Тыхы Сейчас покажу условия Куда нас Антон поселил для жилья Значит, вот наш домик В округе такие же домики Похожие Красиво, тихо, спокойно Пойдем, зайдем, посмотрим, как внутри. Значит, это первый этаж у нас, это где мы живем. Коридорчик. Тут комната. Сейчас все комнаты пустые. Очень тихо и спокойно. Вот такой номерок. Ага, трехместный. Тумбочка. Шифонерчик, телевизор. Ну, для жизни как бы все есть. Так, здесь у нас первая ванна туалет. Вторая. Это все на первом этаже у нас. Так, вот еще один номерок, двухместный. Шифонерчик в коридоре такой есть. Так, это у нас кухня Ну, хорошая кухня Тут что-то варится уже, ребята варят Два холодильника Так, здесь еще один номер, но он закрытый Там пятиместный, тоже красиво все сделано Это наш На троих у нас вещи. Извиняюсь за беспорядок но... Телевизор Ну все как бы для жизни, для удобства есть Я бы сказал условия отличные Идемте я покажу наш садик Где мы отдыхаем после работы Так, здесь второй этаж Там живут девчата Я уже туда заходить не буду Потому что вдруг спят Так, вот у нас еще одна ванна, туалет машинка стиральная тут сушимся это выход у нас в сад цветочки красота и тут вот такое место у нас еще есть где можно посидеть поразговаривать покопаться в интернете. Wi-Fi, кстати, здесь бесплатный есть. Скоростной, все грузится, все показывает. Ну, так вот мы здесь и живем. Будут вопросы по работе, кидано фотографии там работы. Что за работа в тыхах? Все, всем удачи, до свидания.